Привет, я Эрик Шоков и сегодня я тебе готов показать шоу-матч, который мы отыграли на просто лучшем уровне Было все шикарно, но ну, а самое главное этот сам шоу-матч, потому что это не обычная катка 5 на 5, а разнообразие режимов Ты можешь играть раунд с одним хп, ты можешь летать в этом раунде, а в следующем нет Ты можешь увидеть больших куриц, которые тебе будут мешать кидать гранаты или стрелять Или же ты не сможешь видеть своих противников, потому что они будут вот такими на самом деле это все очень забавно И самое главное, это было интересно Поэтому сейчас я тебе желаю приятного просмотра Ты сейчас посмотришь видеоотчет с этого шоу матча Пока я тебе назову наши составы Мы их выбирали прямо на стриме Люди сами голосовали, кто за какую команду будет играть Капитан команды А был я А капитан команды Б был Доси Мой состав Кураж Брауджи User. Да, тот самый, с 2005 года. И мазафака. Состав противников Дося, Рекрент, Айлэйм, Джуис и Сигал. На самом деле я поражен этим шоу-матчем. Максимальные позитивные эмоции. Поэтому я постараюсь их передать и вам. Вы будете видеть сегодня большую нарезку из нескольких камер. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, потому что такие видеоролики заслуживают определенно большого количества лайков. Ну а также иногда вы будете замечать рекламные баннеры на стенах. Это все потому, что организатор этого турнира компания Bad Light. Отдельное спасибо этим ребятам за то, что они сделали необычный 5 на 5 матч Это многого стоит Приятного просмотра и аппетита Погнали Это должно быть фаново, весело, я думаю, Все, они сдались, хорош Я же вам говорил, мы на вармапе их морально Спасибо за игру, ребят Это Б, да-да-да-да Хорош, юзи! Досю, Досю закрывайте, пацаны. Тачка. Тачка один. За плентон, справа. Для Дося? 90 возле кухни. Хорош! Хорош! Хорош. Yeah. Есть апарты. Прыгают. Апарты с Да они... Они так долго прыгают, кошмар. Давай, шок души. Хорош. 50. Да, в пленте, в, в пленте прям. Ой, правый. Бля, я не успел. работаем Ну все, значит, раунд на лайте должен быть максимально. в. Вау! Гравитация. А мне нравится. Один Б, один на где-то. Че, лечу на. Шок, давай, души. Душу. О, а, граната тоже в говне, забей. Ой, бабар. <служит> Хороший антен-тент. Хорошо. Есть в яме, бля. Ну я уже понял, да. Не могу дать смогу, Жанна. Ой-ой-ой, доси, жесткий. Кстати, можно Пэлла запикать вообще, просто летя в него. О, у меня какой-то автомат понту. Кобра. Пять, пять кобра у меня. Красный, красный, красный. Души, души, души, души, Яма горит! души, ай души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, души, Да, на души, души, души, души, души, души, Шок, если убьешь, то сразу дэйв. Он не успеет зайти с души, Блин, почему дождь остается? НТ, НТ. Аккуратно, по-моему. Между, между, между. Между Между Стоит на джангле. Убил На Б пошли? Минус он, минус он. Хорошо. Все, пацаны, давай собр делаем. Без ошибок. Их закроем, изи. Может быть, мне послышалось, но Андер. А. Где? <пал> у меня. Джангл. <пал> у меня. А -а -а! У меня, у меня, у меня. Джангл, убить, пожалуйста. В окне. Молодцы. <пал> а, раунд 45 секунд. Ждите сейчас какой-то фаст Б, мне кажется. Они на Бен ходили. Да, я да, да. Пойду... Короче, я кидаю молотов. Можно топить молотовыми э кураж. Там сейчас огонь полетит, я кину дым, если что, подный. Хорош. Под тобой был. Мальцы. Хорош. На пленце, на пленце под коврами. На пленце под коврами. Яма, яма, яма. Ебать, двое, да? Да ну ладно. Красный досик. Может хорош. Ковры быть, может ковры быть, нет инфы ковры... Упал. Упал. упал. Хорош. Да. Все, они не успели. В деколог, в тоже. Нормально. Усложнение отключено. Но затеров. Это сложное задание Блядь, рекленты в апартах на Ой-ой-ой-ой-ой, хорош Сити Все, лаз сити Он пикнул под блять, какой-то или что Смогу прям, через А ты откуда ты все знаешь, кураж блядь? Блин, пап, блядь. Парни, то парни. ходу Хорош, нормально. Шок, идешь, просто выходишь, в яму, и все, выйдете, три слова Б. Я тебе дам смок на джангл, и флешки через верх. Попробуешь. Если одного убьешь, мы Б выйдем. Есть под стерсами. И фаербокс. Пошли, ребят, пошли, пошли, фаз Бэ. Все, Доси на стерсе, выходите. Кичин один, Кичин, Кичин. А, у а, а машины еще. Бенч, Бенч справа. Ой. Так. О, Я то думаю, чего вы смеетесь. Подожди, они. Ну, это круто, это круто. Они такие же, да. Оо, епа. Нормально. А как попасть? Что это? Кто эти люди? что с ними стало Что с вами сделал мираж там досечка стоит, голубая выйдет ай лэй тебе? тебя тадакан прошел где говорит у него голова боже что происходит это такое мясо а как? он а как? братан, а как? а как? как это убивать? Даже ножа режи! <свист> Минус дось. Чувак, это нереально. Это только резать. Бесполезно. Ты не попадешь. Подожди! <свист> давай, давай, Найс! Давай, Найс! <свист> <свист> <свист> да, не считай, блядь, не считай вообще, только режет. Не-не-не, считает, считает! Давай, давай, давай! Ну! <свист> а. Блин, ребят, не, короче, не знаю, давайте знаю, все, давай, да, вообще, не, вообще не получается, давайте. Странно, резать. оно то регает, то нет, короче, прикинь. Нет, она. Гранаты, гранаты. Типа, Ст... Давайте ставить бомбы, убегать от них и ставить и кидать гранаты просто. Это что? Это что за, а что с лицом, типа, ребята? Что ты там шампанское будешь, братуха? Нет, он идет дефать, он идет дефать. Хорош. Е еще такой раунд, да? еще такой раунд да, пошли да. поста а, а нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Мы, мы только поняли как да, играть да, да, да да. убил сити там же последний осторож yeah. джангл, можешь посмотреть? а, не все на б выску хорош а, Андра может запикать Хорош. Еще шорт, еще шорт, Все что надо Под окном может быть у вас. Под окном Под может быть у вас. Китчен? Он да. Хорош! Найс, Найс, Найс бьём, бьём, пацаны! Бьём, бьём, бьём, бьём, Чисто на лайте забрали на безалкогольном. Легчайшая просто. Легчайше Бадлай, дюйд Небольшая рекламная интеграция сейчас на сайте G.G.Drop Это сайт под кейсов к CSGO И нам падает 3 случайных скина при пополнении 600 рублей Давайте пропустим этот бонус и напишем слово Эрик 13 И прокрутим барабан во второй раз совершенно бесплатно Мне падает 35% к пополнению к депозиту Ладно, с барабанами не повезло, но у нас есть еще и кейсы Шашлыки Так, 400 рублей нам падает По сути мы, мы вышли в минус 190. Мы в минусе. 500 рублей остается. Давайте ядовиты один раз. 460. Шашлыкчиков. 650. Ядовиты. 1000 рублей. Давайте два шашлыка откроем. Ох, 1600 рублей. У нас по сути x2 к балансу, поэтому я думаю, что на этом есть смысл закончить. Ссылочки на же есть в описании. Мы идем дальше. Я лонг поиграю. Что, а. <Слышко> погнали, на лайте, братцы, закрываем. Есть, есть лонг. Нету б, нету бы Это, это все лонг. Все лонг. А Сейчас, бомба ставь, упал, да? А. Всё, бассейн сити, сити КТ справа Ой, зря ты это взял По-русски можно нахуй Ну хорошо Нормально Хлопа нужна, хлопа нужна, Прошел. Плон пошел. У тебя жестко. Ох, он жёсткий ласт был на просвете Clutch or бро Попал, попал Хорош По-моему. Хочешь пройти? А oh, yeah. oh. oh, okay. как? Хорош! Что Наш это Разведи, разведи башкой, башкой на ящик пикни. Плынту, пленту, плинту, ребят. Хорош! Ой, шок Хорош. раскликался. Ля, mm -hmm. какой-то ты. <laughs> Ой, uh, передашь? Хорошо. А, X2, X2. А, смотрите, скорость. Понял. Ох, так, по 90 перейти и можете пикать. А! Спасибо. пошла, ребята, чечёточка. Нормально. Это что, быстрый выход на зиг? Это очень быстро выход на зиг. Я сказал, это вылет на зиг, дропка Т полетела мп 5 из доработает перезарядочка, Шок минус, юзи минус, джуз 2 фрага дал. Юзи не понимает куда стрелять, зато понимает рекрент И пока ситуация 2 на 3, Шок берет по 90 Просто не понимает, что происходит От рекрента погибает И Броу Джей 1 в 2 Бомба сейчас взорвется уже Она уже взорвется, ее только поставили И все, это сейскаута Лонг, лонг, ребят, на да. Я не знаю, как с этой стрелять Ай-яй-яй Гендальф Блин, сложновато. Я, я, да, я что-то не могу привыкнуть, я что-то не понял. Давай, давай, кварай. Да, они, они как будто надо им так играют. А, это а? Бомба дефается за 2 секунды. Я не знаю, это уж. Бля, да, это что-то мы к этому вообще не готовы. Да, что-то мы не готовы. Да, что медленно все. Да, да, да. Вернитесь. Новая мед. Без головы, мину Убил Досью, убил Досю А, там, -то. сейчас Мид упал Да нет, теперь так медленно, нахуй Три шоу Кидай флеш, отвернись Отвернись, флэш. бро Найс, nice, хорош Хорошая флешка? Да нет <laughs> Бро, просто сядь до, до последнего, пожалуйста а, Желтый, жёлтый, сядь, пожалуйста, до последнего это, Голову вниз Голову вниз, да, мышкой все, ему остается выйти. Можно? Хорош. Да ладно, центр. Иди быстренько. Это капуста, это лом. Дай флешку, флешку, еще даю. А, блять, он тут прям вплотную <свот> по коре. А, Хорош. Есть Б, есть лонг. Двой лонг, двой лонг. Хорош. Хорош. Лучше. Дай, Бро, дай, дай дай дай шавик. Да, Шавик. Да, У да. каждого игрока по 1000 хп не отменя, ай, отменяем. А, так наоборот, Савика надо стрелять. Нет, скар надо брать. Забери а шорт, ты, забери, ты, шорт ты, чай, чай. Мать, забери шорт, забери Дал голову, Врадим. Убил Раз. на длине, еще другой план, слен. Бил план. Два, шер, два, шер. Сзади трогай все. Надо куда смотреть. Подъем, подъем, подъем. не не не устреляй. Перезаряди. Нормально, нормально. Реместь, реместь. убей. Ооо. Ооо. Ооо. Ооо. руина. Зачем резать? Ну там ближнему много не просто, Блин, у меня скорострелка-то имба. Хорошо. Найс, длина, походу, ласт. Это просто... Один код Очень-очень, как бы, мод такой себе. Слушайте, мы проигрываем два подряд мода. Это плохо. О, убил ласт лонг был. был. Все, все, гоу собр, братики, давайте. Все четко. Один далеко стоит подлонг. Подлонг стоит чел с авиком. Да, там не, у вас смоков нету. А, еще. Рядом с воротами, да. и в очке. Сбок по-моему. Один хп, десять хп. хп, убей А в оружие. Одну пулю попасть. О, хорош, для хорош. меня это сложно в этой игре, блядь. <laughs> Нормально. Что-то, ребят, вместе. Тэшка, я, тэшка. Я приму туннель. Еще тэшка. Красный тэшка. А, еще. Там очень битый, очень битый, да. Биты, да. Бомба стоит. Можешь не пикать вообще Хорош! На характере yeah. побежал Ну главное пистолетку забрали yeah. <laughs> Прикрой мне дверь А, не. Погнали, no. вылетим Лучше Лучше. Это, yeah. Yeah. Хорош! Yeah. На лайте, просто лучшие yeah. В вроде В окне в окне. Окно и ворота, походу. Блин. Один красный. Два. Бежит. И шорт, по-моему. Да, шорт. Хорош. Отлично. Молодец. Просто шикарно сыграли. Хорош, я думал все. Мне кажется, он будет в яме. нет. Не, лонг выходить. У оружия нет отдачи и разброса. У оружия нету денег, блядь, чтобы. Да. Норм, норм, джиджи. неуда берем. Да нет, но тут все вот эти челленджи построены Они на экономике, Они а у все нас против нас. Экономики просто. А ладно, ладно, пацаны, налади, проехали, все четенько. А ты про вислугольное пиво говоришь? Конечно, да, да, именно. Все, Гоу. Так, на пистолетке идите два рампа, на пистолетке. Ладно, я пойду, я пойду. Ладно, хорошо. Я тогда улицу. Сейчас, я жду смог. Я в лобе играю. Будто битый. Бумбу фейкани. Фейкую. НТ. <звук> Какое усложнение. А, а. Ладно, это даже нашу пользу. Давайте просто близкие позиции займем. О, погнали. Погнали улицу. Я калаш даже О -о -о. возьму здесь. Рампа пока не калаш. У двери бегут. Много топают. Они улицы, похоже. Да. Дым, дым, дверь. Проходим на мейн дал голову одному. Это все снизу? Да, да, да, да, да, конечно. Да. А, -а, -а, -а он под подосу. О, маза, дашь авик, дашь авик. Да, да, да, бро, конечно. О, эпичные дропы Слышите, голос? Я спят. Ладно, Хорошо. я задача. Сидем вниз, идем вниз. Ребят, перетягивайте быстрее. Чего вы, Чего вы они вниз, походу да, пойдут? Найс, хорош. Рекрен досить остались. Блять, Хорош. Внизу. Броу, вау. Меня внизу убил. Справа, может, может быть перед тобой. Бери. И уворачиваешься. Да, вон, наверное, в жизни так же сейчас лицо. Да в смысле? Мазафак убивает. Хорош. Я что-то не так делаю, или я не понимаю? Все, пацаны, в соборе, давайте, надо, типа, это наша тема, медленная, торм. Эй, Жи, бля. Так, я коробку помню. Мейн заходит. Заходит, да, Ради. Хорош! Будка, будка, будка. Будка, ласт. шок, тих, тих. Затулить. Черт, Ой. Хорош. все, не торопитесь. Ставит, ставит бомбу, ставит. В вентиляции, да, вылезло двое. А сквик или где? Ласт Жестко, ту. Оооо! Жёстко, жёстко! Не Ну как так? Дашь взрывшок? Да. Ой. Ой, гранаты, гранаты, гранаты. Блин, Блин, Бля, Я не понимаю. Да. У... Постарайтесь далеко быть. Да-да-да, нам надо сдалека. Сука, я а вышло, вышло, что ли? Да-да. А, ну. Убил его. Хуя-хуя. Флеш могу дать мне. Да, блядь. Ты не уверен во мне нахуй Ладно. Улица. У нас Ласт... улица может под девятку идти, может под девятку идти. хорош, хорош. Не Алик. бери, не бери. Не-не-не, не, Ой, не, не, не точно, надо. Да. Хороший. Внизу, внизу, ребят, внизу, внизу, внизу, топают, внизу. Это, это прикол, конечно. Да. Ладно, давай, собрались. Вау, Деньги у, у нас есть. А, не Ты всех. Даю, даю, даю. Спасибо большое. Куда? Во, хорошо. Ебать. Вау, вау, вау, вау. Смог дали по 9 или уже на Б? Блять, э, в смоке отвелись. Мейн, майн, майн, майн. за Т попроще будет. все бежим на девятку. Бежим на девятку. Не прыгайте, не прыгайте. Блоу, иди yeah, к нам. Yeah, вырез вырез, Убил. И радио один. Найс. Nice. Еще, Найс, Усложнение включено. А, а что, будет, что будет, чат? Не курит, на всю карту. <с jinv _> вот она, малышка. Чисто мой ужин стоит, нормально. Ну, что-то попрыгал досек. Она не дамажит? Я не знаю, что это, блять, в Ой. Да, она не, она А вдруг они взрываются? Аккуратно. Осуждаю. Сверху и один диффузит Хорош а, кураж, а, а, Максим! Под main ставлю Давай. Под main, под main Main, main, main, main, main Красный, красный, красный красный. Юзи, не надо! Юзи, зачем? Юзи, это что? Просто на ноге, чисто на мужчине Надо main убить Убил э, пика еще. Девятая хорош. А, хорош. Хорош, вроде. Стой. Да нет, ну куда? Может дефить, может дефить. А Черт. Хаешки Ха 200 урона. Дайте дроп, дайте дроб. Да куда он улетает этот смолк? я не понимаю. Хорошо. А что он смотрел? Нахуя вы вниз упали? Один был на Пошли nice. этот, пошли улицу и вниз. Пошли улицу и вниз. Не забывайте про гранату. Они могут в кучке нас Нет. убить. Гранату уже этот, уехал. А, точно, да. Oh, oh, oh, oh. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Молодец. Хорош. Много улицы. Там был кто-то, да? Я пойду сразу. не не, -не просто. Еще двое улицы. Все, все, проходите. Все, проходите и вниз. Позже. Блять, вам в спине будет насидеть Ангар да ладно? Хорош! Хорош! Ой Девятка, вышел, вышел, вышел! Мейн, мейн, мейн, мейн, мейн, ласт мейн Я лоу хп Найс, господи, ребята, так сложно Мы опять его. четыре в два, куда? На лайте, пацаны! На лайте Сзади можно... <Ş3> Девятка Девятка, бомба не под... У тебя есть... Под меня? Нет Нет, нет, нет уже. Девятка, у меня сейчас на плен, ставишь? Мейн, мейн, мейн, один мейн, один мейн Убил Радио, радио бежит Радио бежит Маза, твой килл, Маза, давай Как 90, давай Хорош Слева. Его. За ящиком сидит, за ящиком, Планкет. Сейчас ну, проверяем снайпер. Или нет. Черт, черт. Ладно. Бегаем. Спасибо за игру, брат. Спасибо вам. Приятный, ну это было да. весело, ребят Да, да. не-не, ну типа на лайте прям что-то не получилось Вообще На полном лайте На этом закончился шоу матч Это было обидно, но самое главное Какие эмоции, какие раунды, какие комментарии были Это просто легендарно Спасибо большое всем за участие, за просмотр И понятное дело за подписку на этот канал С вами был я, Эрик Шоков И ждите новые ролики с колокочка на этом канале Пока